Если вам интересно, как приготовить такой зефир в шоколаде, оставайтесь со мной. Всем привет на моем канале! Сегодня буду готовить зефир в шоколаде. Вот, люблю зефир в шоколаде с детства, но сейчас, так как в я не особо покупаю, решила сделать свой зефир в шоколаде. Вместо шоколада я буду использовать кондитерскую глазурь белую, посыпки. Ну и палочки. У меня они на палочках будут, кстати. Для палочек я покажу разные варианты. Вот на таких шпажках, на таких размешивателях для кофе. И такого плана это палочки для кейк-попсов. Я их заказывала на сайте Алиэкспресса маленького размера. Ну что ж, как приготовить данный зефир? Здесь у меня клубничный зефир, который я делала ручным миксером. Подробный рецепт сейчас у вас появится на экране. Переходите, смотрите, учитесь. Рассказала все от Ада я, как делаю сама. И все получается всегда. поэтому мне понадобится еще вот такой пеноблок это и пеноплекс я сложила четыре слоя для того чтобы сюда ставить Ну, в принципе если вы знаете как делать кейк-попсы то что я рассказываю чтобы сюда вставлять потом готовую зефиринку на палочке так мне понадобится еще посыпки у меня вот такие вот разные самые дешевые купила ну и конечно сама глазурь делаем вот в таких Капсула, галеты, кто как называет. Заметьте, зефир я сверху не посыпаю сахарной путрой. В принципе, он у меня застыл и к пальцам не липнет. То есть вот, Под слоем шоколада он вот эта влага, она равномерно распределится и не будет вот этой тягучести. Сейчас покажу. То есть вот эти вот краешки, они так подлипают. Ой, какой он кайфовый. Очень вкусный. Видите, вот краешки они такие прям липкие вот а внутри шоколада будет все в порядке так что если хотите знать как ручным миксером приготовить такой крутой зефир переходите по ссылке которую я оставила раньше в принципе то же самое если вы делаете без шоколада просто обваливайте в сахарной пудре затем перекладывайте в какую-то емкость герметичный либо я просто в пакет и самое важное, это в холодильнике хранить. Вот я люблю с холодильника. Он прохладный, очень вкусный. С холодильника. Я не храню его на столе, где-то при комнатной температуре. Нет. С холодильника его еще вкуснее кушать. Я не удержалась и захомячила. Очень вкусно. Возьму 250. Потом остатки можно переложить в какую-то форму. И... Также назад закинуть смешок мешок для хранения. Я буду растапливать в микроволновке короткими импульсами по 10 секунд примерно и после каждого раза перемешивать. Так, пока снимаю зефир. Так, мне нужно шпажку длинную разделить на две части. посмотрим кстати на чем лучше будет сидеть беру первую зефиринку окунаю в шоколад палочку и вставляю это необходимо для того так ровно надо ставить, чтобы вот здесь образовалась площадка для того чтобы потом зефир не упал ну, то есть не поехал по палочке вниз. Вот. И здесь глазурью ее так зафиксировала. Ну, примерно где-то до серединки. Сейчас вот эти палочки. Дети обожают на палочке. Все готово есть. Без разбора. Как только видят на палочке. Конфеты на палочке само собой. Ну и вот и всякие кей-попсы. Особенно тоже безе. Любители. Руки не замарать. Так вот эти палочки. Я, наверное, вспышку уберу, чтобы было видно. Как-то так надо поставить. Я готовлю для себя, поэтому перчатки я не одеваю. Любят меня спрашивать про перчатки. И вообще я перестала готовить на заказ. Если интересно, сниму об этом видео. Пишите в комментариях. Ошибки начинающих кондитеров, ну что-то в этом плане. Так вот, к чему это все может привести. И как бы моя точка зрения, просто мой взгляд на это все. Хочется так про поговорить. Так, Отправляю зефир в холодильник. Мне необходимо, чтобы зефирки прямо охладились. Ну, буквально минут 10. Можно в морозилку. Как хотите, охлаждайте. И за это время как раз я растоплю хорошенько глазурь. Такая все равно какая-то не очень податливая. Поэтому я сюда добавлю буквально столовую ложку растительного масла. Чтобы масса стала более жидкой, вот у меня столько получилось, Оп. и теперь нужно хорошенько это все встряхнуть. Чуть не то у меня получилось. Получилось не так, как я ожидала. Ну ладно. Я сверху украшу посыпкой. Будет вкусно. Так, там что еще хочет упасть? Лишнее. Угу. И сразу можно тоже оставить в холодильник. Чтобы оно тут ничего еще не сползало. Вот такая штучка. У меня какой-то получился сюрприз. Окунула. И хорошенько нужно все лишнее в чашечку убрать. Я по руке постукиваю. Не по самой зефиринке, потому что она может свалиться. Хотя она легче, чем кейк-попс, в котором бисквит с каким-то кремом так. Но все равно. Сейчас посыплю интересующей меня посыпкой. Смотрите, какой красивый со звездочками получился. Все, и я сразу в холодильник ставлю следующую. Тоже окунаю и все лишнее убираю. В общем, после пары неудачных раз начинает получаться. Хотя бобсы я делала уже неоднократно, много раз. Но просто здесь э э э смущает, э что идет рельеф. Вот этот завиточек э от насадки. М1 и ребрышки, ребра вот эти, они как бы просвечиваются. Причем, смотрите, как это все делается быстро, просто и вкусно. То есть вы знаете, что вы сюда положили, а не то, что вы пошли в магазин и купили какую-то пироженку. Сейчас сделаю на шпажке покажу. На шпажке все тоже отлично держится, поэтому не заморачивайтесь по поводу, по поводу того, где же мне взять такие палочки. Пластиковые вообще мне не нравятся, потому что это пластик, поэтому лучше деревянные. Глазурь застыла, только что из холодильника. У меня есть вот такой кондурин плотное золото. И я им сейчас покрою. Очень красиво блестит. Смотрите, как красиво. А, Вообще огонь. И я сделала несколько таких без посыпки, поэтому сейчас то же самое сделаю с остальными. Вот такие получились золотые зефиринки, очень красиво. Покажу зефиринку в разрезе. Это очень вкусно. она внутри такая же пружинистая, остается. Вот что получилось у меня в итоге. Сейчас сразу скажу про ошибку, которую я допустил самом начале. То есть, когда я разогрела глазурь, она была у меня довольно горячая, то есть около 60 градусов там 58 и 7. И я сразу стала окунать туда зефир, в результате чего, после того, как я ставила зефиринку, она продолжала течь шоколад, То есть вот шоколадной глазури она продолжала течь. Вот такие капельки образовались. Но в процессе работы, как бы, естественно, она начала остывать и стала с ней работать намного комфортнее и удобно. То есть оптимальная температура, я могу сказать, около 33-40 градусов. Вот. Очень красиво и достойно по взрослому смотрятся вот эти золотые. В золоте зефир. Причем никто не догадается, что там внутри зефир. А вот эти вот такие с посыпкой. Классно для детского кэнди-бара. Так что, кому эта идея понравилась, была полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Я вам желаю всего самого доброго. Будьте здоровы. Пока-пока.